В свой торжественный зал входит самая счастливая, самая красивая пара вселенной. Игорь и Ольга! В честь молодых объединяем голоса. Три-четыре. Ура! Сразу видно, кто на фуршет пришел первым, да? Такова традиция и таковы наши эмоции аплодисменты в честь свидетелей. Ждем! Даша? Хорошо, Даша. Но не наша. Хватит кокетничать. Сколько? Десять. В любом случае, вручайте эти лапки молодым, мы вас поздравляем и благодарим. И для вас, дорогие друзья, ансамбль казаков России «Живая Русь». <ui> если мы бедо, если нам воду, а Смотрите, что пишет Балашкина из Москвы. Так хочется сказать, Балашкины из Балашки. Это свадьба, красота. С регистрацией а она. Ваша пара липота, интеграция единственная. Забудь на время свой Facebook и не пиши посты ты в твиттер. Сегодня женится наш друг. За это лучше выпить литр. А! Ребята, принимайте большое поздравление музыкальное от всех ваших гостей. Поехали! Ребята, эй, эй! Ждем! Девочки, кто хочет замуж, шаг вперед. Спасибо. Встать, второй. Три, два, один. Поехали! Вот так.